Чтобы вы из вот этой точки А, где вы одна один, перешли вот в эту желаемую точку Б, <звеч> где вы в паре. понимаете, ты же не грелка, ты же говорящая. Свекровь, лопатка. <свеч> а <свеч> то побегает ваша мама и говорит, с лица не пить. <свеч> и у нас все там, не важно, что хотела бы про делать, уже беременна. Почему одни сюда переходят очень быстро, да, быстрее, а другие долго-долго-долго и не переходят? Я Какой не обязательный параметр нужен для того, чтобы вы из вот этой точки А, где вы одна, один, перешли вот в эту желаемую точку Б, где Я вы спали? Да, это, это, это пока один, я здесь много их нанесу. <свят> Многие боятся перемен и не, не вступают вообще в новое. Именно потому, что они не могут этим управлять. Во-первых, вселенная не нужна вашим ногам. Если да, у вас появляется любимый, это не значит, что вы должны чего-то решиться. Как только у вас есть такая идея, например, если я выхожу замуж, то все, я должна уйти со своей любимой работы. Вот. Значит, вы теряете самая машнику, которая считает, что Вселенная нужна е ⁇ нога. В вашем случае это ваша работа. Кто-то считает, это само по отношению к детям. Потому тех самых детей не забудет. У вас так. Одно приходит, другой уходит. должно заместиться обязательно. А на самом-то деле это не так. Если... Чуть-чуть повернуть система, систему, оказывается, там есть месяц для очень многого. Не все мужчины требуют, чтобы женщины уходили из их любимых работ. Просто по каким-то причинам вы думаете, что к вам придет именно тот мужчина, который потребует от вас этой жертвы. Потому что у вас есть идея, что отношения – это обязательно что? жертва, Что на алтаре любви нужно пожертвовать есть масса мужчин, которые приходят в нашу жизнь по разным поводам и для разных желаний. Как и в их жизни приходит много разных женщин. Некоторые мамы, у которых есть дети, они не вступают в последующие отношения, хотя могли бы прекрасно себе жить, детей уже не надо, дети есть, все замечательно. Они могли бы лежать припеваючи, встречаясь с мужчиной, очень долго продерживая стадию романтика. Почему уж сразу вдруг? переезжать друг к другу. Что за спешка? Мужчины прекрасны в романтической стадии. Если у вас не горит на тему деторождения, то вы можете себе очень долго позволять видеть этого избранника, все лучшее в нем, все лучшее для вас. Но почему нет? Это прекрасно. И многие женщины, кстати, из-за того, что они не допускают, что мир перемен, в который они входят, может быть именно таким, потому что у них опять же есть некий заданный сценарий, как это должно быть по правильному чему-то, чужому. Они не могут позволить себе именно эти отношения. И если мы начнем смотреть правде о себе, в глаза, потом правде насчет мужчины, который к нам пришел, то нам будет очень просто получать желаемое в отношениях в каждом периоде своей жизни. Первое, с чем вообще вам всегда предлагают поработать и почему одни сюда переходят очень быстро, да, вот это время, а другие долго-долго-долго и не переходят. Вот, это так называемый первый компонент. Ваша причина и мотив. Причина всегда относится к вашему прошлому, а мотив всегда относится к вашему будущему. По-научному это называется мотивационно-потребностный компонент. Если вы хотите изменений, неважно в какой сфере, просто мы занимаемся на этом тренинге отношениями. Первое, что вы должны перечислить, это минусы. Минусы. Почему же вы все-таки хотите отсюда свалить? Но мало этого, вы должны перечислить здесь и плюсы. А чем вам хорошо? Потому что, если не перечислить плюсы, случайно закрыть это от себя, то дальше вы впадаете в очень важную ловушку. В точке Б вы видите только плюсы. Мотив. Вот здесь мотив. Здесь причина уходить, а здесь мотив, зачем вообще двигаться. Так вот, здесь обычно люди честно говорят, одиноко в праздники никто чашку чая не поднесет, мерзнут по, по ночам одна, да? Грелку купите, зачем вам мужчина будет мешать вам наслаждаться сериалом? Грелка не мешает, он просто греет. А ножки не массажирует, купите массажер. Но дальше у вас есть плюсы, но вы их обычно для себя закрываете. И вы пишете плюсы здесь. А здесь будет тепло по ночам. Вы понимаете, это же не грелка, она же говорящая. Мало того, что говорит, он еще ест. Хочет вас не тогда, когда вы хотите, а когда он хочет. И не всегда хочет что-либо сделать, чтобы вы захотели. Он говорит, сделай что-нибудь сама, раз я хочу. И смотрите, здесь вы от себя скрыли минусы. Здесь вы от себя скрыли плюсы. На сознательном уровне у вас все четко. Я рву из этой, грубо говоря, жопы одиночной. В это счастье взаимной любви. Но у вас есть, слава богу, второе. Правое полушарие, которое всегда знает правду. И правое полушарие очень хорошо знает об этих минусах. И великолепно осведомлено об этих минусах. Вот кто Хоть кто-то умный Хоть кто-то в моей голове все знает. И поэтому сознательно вы делаете постоянные усилия. Вы регистрируетесь на сайт. Вы ходите на танцы, кому за. Вы э, всем подружкам распиарили себя, как будущие невесты. Типа, чтобы они вас женили. На всех подходящих и не очень. И вы делаете сознательно все. А потом своей маме вы говорите, ну не беру. Да сюда, на самом деле, не уходили. Ну да, вы танцевали вокруг этого места. Делаю, так сказать, вид что вам было очень, очень нужна, очень нужна взаимная любовь. Вы не правы, да что вы. Вы даже ходите на семинары, вы читаете книжки, вы слушаете лекции, вы готовы сделать все, но вы никогда не пойдете к человеку в этом случае, если вы скрыли от себя плюсы и скрыли от себя минусы, которые реально могут вас доставить в точку Б. Я приведу пример, это буквально вчера. Вот вчера у меня была консультация с утра. Женщина около 60, ну, наверное, 50, я не знаю. Большая проблема. Легкие нелады с невесткой привели к тому, что сын давно не приезжает и не привозит внуков. Внуков уже трое, она никого не видела. Скайп и фото, скайп и фото. Все, они общаются, скайп и фото, но никогда не приезжали. И ее проблема в чем? Я плохая бабушка. Какая же я бабушка, если я не щупала своих внуков, то есть не видела их телесно? Я, наверное, часа пол ей объясняла все минусы и все плюсы, чтобы отговорить ее от процесса, который дальше был запланирован так сказать, в консультационной работы, потому что это процесс. Полностью бы привела его вот эту точку Б, где все рады к ней приехать и счастливить. Хотите? Серьезно спросила. Хотите? Потому что я знала точно, что она не очень хочет. Она сказала, как закончил, хочу. Последним было, я вам уже деньги перевела, делайте. Хоп. Вечером. Обращаетесь? Вечером. Звонок. Наталья мне позвонила невестка. О, типа не звонила вообще обычно. И сказала, что они посидели, подумали и решили. Ну, как это так? Бабушка не видела внуков. Это было вчера вечером. Поэтому мы собрались. И можем приехать к вам в течение октября и даже ноября. Я говорю, что вы ответили? сказала, я отказалась, я сказала им, что мы со встречи лучше на февраль. Я же знала. Я могу это сделать. Когда человек получает это, не проработав у себя внутри все эти минусы и плюсы, получает чудо, он барахтается от этого чуда просто руками и ногами. Это не первый случай, это не единичный, просто это было вчера, это, это было настолько показательно. Она вернулась точку А? Она вернулась точку А, конечно. Она не хочет в этом все дело, она не хочет минусов этого состояния, понимаете? Минусов. И это частый вопрос. Поэтому первое, с чем вы всегда работаете, причины и мотив. Что вас удерживает в этом месте, то есть ваши плюсы. Почему вы такая хотящая еще не здесь? Понимаете, да? Потому что обычно все, кто хотят, уже там. И вот это очень важно. Почему я еще здесь, в этом состоянии? Они а в этом. Запомните раз навсегда. Если здесь плюсов больше, чем плюсов э, здесь, то понятно, что вы двигаться отсюда не будете. У вас нет мотива. И причина может и есть двигаться, но раз нет мотива, нету той самой морковки, за которую вы идете. Чего-то такого, что перед вашей норкой лежит, и вы так... типа, так не хуй, так... Да ладно! да, И все, опять на русло, И хорошо, нормально. Значит, это первое. С этим работают всегда на вербальном уровне. Вы можете это прописать, можете это проговорить, писать всегда проще. Тогда вы как бы больше осознаете, чем в разговоре, или тогда вы проговариваете это со специалистом, когда он вас осознает в разговоре и помогает вам. Но есть следующий компонент, так называемый ментальный, умственный переводчик. Это то, как вы себе описываете данную ситуацию, определяете ее. Вот то, что мы сказали. Хочу взаимную любовь. А что это для тебя? Любовь – это боль. Помните, в фильмах вы видели, иногда к психологу приходит и говорит, давайте поиграем в ассоциации. Да? И начинает говорить слова. Там, Свекровь, лопата. Любовь, бой, брак, тюрьма, дети, обуза или цветы. О, классно, на моей могиле. Замечательно. Вот, все. Все понятно. У вас есть некое ментальное определение, с ним тоже работаю. Потому что, например, люди боятся экзамена. Если страх экзамена только на ментальном уровне, здесь, ну, мама, рассказывая, когда-то научилась, пока ребеночек рос, рассказывая о том, как она сдавала экзамены, давала такую негативную эмоцию страха, огромную папе рассказывала, что ребенок, сидя в своем маленьком стульчике и поедая в этот момент, огушу, естественно, он впитывал вместе с огушей этот страх. И слово экзамен, экзамен – это страшно. У него еще никогда не было экзаменов. Но у него есть ментальное представление. Если в теле нет негатива по поводу экзаменов, а человек боится, это только на ментальном уровне. И с этим очень легко работать. Хороший психолог проводит рефрейлинг, просто меняет по-другому это понятие, и все. Роды. Вы никогда не рожали, но вы уже боитесь. Ваша мама вас попугала, подруги вас попугали, вы там что-то уже почитали непонятно зачем и тоже напугались. Родов у вас реально еще не было. Но у вас в голове написано, роды это больно, там, плохо, страшно. Это тоже только на уровне вашего ума. Это называется вот, очень тонкая прослойка. Это не страшно, с этим очень легко работать. Почему? Это предатель. Аффирмации помните? У меня все хорошо, у меня все хорошо, у меня все хорошо. А бабах, кто-то наступил вам на, на ногу так. А, блин, все плохо. Как быстро все меняется. <свят> а, потому что вы себе это только <свят> на уровне вашего ума. Ум дан человеку, чтобы сомневаться. Вы посмотрите исследование, в связи с тем, что его природа изменчива, у вас противоречивые мысли в течение одной минуты. У меня получится. Нет, не получится. У меня получится. Нет, не получится. Да, я неудачница. Какая я неудачница? Смотри, у меня уже квартира машина есть. Да, я успешная, принятая, я неуспешная. Если вы начнете доверять мыслепотоку ума, вы сойдете с ума. Но это его природа, мы не можем его винить. Просто на него нельзя возложить ответственность за абсолютно постоянную уверенность. Уверенность должна быть в вашем теле. Ум уверен не может быть, иначе он становится ригидным, заскорузным, не способен меняться, не способен развиваться. Вы же поймите, почему он таким создан? Он хороший, он неплохой. Просто благодаря тому, что он может позволить себе сомнения, он также может позволить себе развитие, расширение на новое. Если он будет абсолютно перт в одну, он никогда не разобьется. Это страшное постоянство. Поэтому, если вы на этом уровне пошли на онлайн, люди любят онлайн, я понимаю к чему, мы сидим дома, это очень удобно. А, с вами поработали по причине и следствию, выработали с мотивами, поработали с ментальным компонентом, вы там упражнения пишете и прочее. Упадете вы сюда. Если проблемы только на этих уровнях, конечно. Если они глубже никогда. Потому что уже каждый последующий он больше. Вот. это как щупается то, что вас удерживает в привычном состоянии. То есть такая. После ментального компонента у нас включается э, визуальный. Ну можно сказать ваше воображение, представление. Это третье. Вам говорят слово любовь а вы у себя рисуете картинки. Вам говорят слово «брак», вы у себя рисуете картинки. Видите, как это. И это может быть абстрактно. А потом говорят «ваши «Ты и любимые». И дальше у каждой свои картинки. С картинками тоже можно поработать. Поработать с вашими представлениями о любви, о браке, о детях, о, детях, о детях. Потому что некоторых истории рисуются совсем не такие красивые, как в романтических фильмах. Например, представьте, что вы переходите через пропасть по висячему мосту, и одна девушка представляет, как он мощной рукой держит ее, проводит, там вообще берет и проносит. Вторая девушка представляет, как они идут, идут, и вдруг она проваливается, и она висит, он держит ее за руку, но он такой хлипкий, что она, и потные у него руки, совсем потные и противные, и у него выскальзывает ее рука, и все, она летит, разбивается, бах! ее мозги по всей пропасти. У каждого из нас свое. И я понимаю, что, конечно, сначала все начинается с очень красиво с того, что вам предложила СМИ, но хорошее, хороший аудиотренинг, да, настройки, это всегда проход в ваше представление. И вы там начинаете помогать себе. Он не может удержать Прибегают еще трое вот. и подхватывают вас, вы смотрите, боже, какие уроды, а тут побегает ваша мама и говорит, с лица не пить, ты уже бесишь над пропастью, давай, выбирай. Проверь мне руки. в момент, когда вы висите, вы думаете о том, а как же с генами? Какие у них гены? Какие у вас будут дети? И вы быстро представляете, как прибегают врачи, берут быстрый пилниканализ первым. Именно в этот самый момент, когда вы висите над пропастью, быстро сообщают вам, что ни один из них не даст вам идеал. Красивую умницу или умного красавца. Вам надо выбирать. И все! И вы уже сидите над пропастью, и вам не страшно, что вы забьетесь. Теперь вам страшно, что вы не можете выбрать. Здесь, в смысле там, происходит постоянно такая работа. И если вот эти истории, которые вы рассказываете себе, кончаются кроваво, потому что вдруг на какой-то стадии вы понимаете, что «Ну ладно, хорошо, сейчас я выберу из этих троих, потому что этот путный совсем не устраивает». Тут появляется она. Женщина в красной, которая идет по висячему мосту на своих 12-сантиметровых шпильках, волосы развиваются, и все мужики вдруг поворачиваются к ней. Никого. Понимаете, эти истории постоянно разворачиваются внутри нас. И мы смотрим на мужчину, а где-то там, вы просто не осознаете, прокручивается ваша история. И вы делаете свое лицо свернутым в поджимаете губы, и на его предложение девушка может вас подвести, поднести, поддержать? Не надо мне твою женщину красную! у тебя фотоискать. <смех> <у тебя, смех> <смех> вы не знаете его, вы знаете свою историю, вы рассказываете себе ее, а если у вас уже были отношения, вы рассказываете себе их. Историю. И с этим тоже нужно работать, потому что эти истории заслоняют от вас реальных, хороших мужчин, которые вам <смех> подойдут. Ладно, разобрались типа с представлением. Каждый следующий больше, если не знаю, следующее еще. Представление есть, а потом у вас возникает что? У вас возникает эмоция. Когда я рассказывала эту историю, она уже возникла. А давай мы туда, что в этой истории вы висите уже не одна, а уже с ребенком. Все трагичнее. Потому что теперь вы понимаете, падать не только вам, падать еще ему. Ну. А если у вас есть примеры беременных падений, которые были сегодня на фазе беременности, на фазе родов, или сразу после, когда она еле телепается, порезанная после роддома, ребенок орет, а он говорит, я был не готов к этому, он бедный тоже прибывал в иллюзии. К сожалению, теперь иллюзий больше. Раньше иллюзий меньше. И у вас, естественно, на вот эту историю включаются свои эмоции. И именно поэтому вы не так отвечаете, не так ведете себя и не так себя проявляете. И, конечно же, отпугиваете мужчину. Совершенно естественно. Потому что вы в другом эмоциональном состоянии. Все, но самое главное, вы отпугиваете хорошего, ну то есть того, который не встраивается в вашу историю, ну удивительным образом, притягиваете именно этих потных, не стой сперма и еще обязательно, которые обожают женщину в, красном, в самый неподходящий для вас момент. Потому что, кроме всех других эмоций, у вас есть эмоция страха. Лишь бы не случилось, как в этой истории! Все, вы обречены. Как только вы чего-то боитесь, вы на это обречены. Страх вот здесь. Начинается вибрация. Настоящая вибрация, которая включает всю Вселенную. Чтобы она вам несла то, что вы хотите, но она не понимает вот этого и вот этого компонента. Это относится к личности, и плевать на нами. Может, сколько угодно разбивать свой лоб. Язык вселенной начинается здесь, с волны, которую вы создаете в своем теле, в своем мозгу. Не слова, потому что ваши слова звучат так. Хочу эту любовь, хочу эту любовь, я хочу издать любовь. Вот такая у вас вибрация. И Итого, пожалуйста, к вам идут именно те, которые позволят вам переживать именно эти эмоции. С этим намного тяжелее работать, потому что, чтобы работать с этим, специалист должен не бояться пограничных интенсивных эмоций. Ни своих, ни чужих. Я понимаю, что разумный мир – это прекрасно. Но по каким-то причинам женщины в разумном мире не живут. Они больше. Они хотят еще эмоций. И если мужчина не может отдать в своем разумном мире эмоции, нет, его уходят. С этими вещами работает намного меньше людей. Никто не хочет лезть в свою деревню. А тем более, если это болит. А когда есть человек, который может не бояться этого дерьма, носик не затыкать, сам свою дерьмо уже 10 раз исследовала, может быть сотни, все в порядке, у нас получится. Это мышечный консет. Корсетом это называется, потому что состоит он из ваших привычных блоков, которые вы создаете, чтобы не чувствовать свои эмоции, понятно, которые разворачиваются у вас все время, включаются на вашу историю. Вот это очень хорошо знают любые массажисты. Мышечный корсет это то, что складывается в вашем теле, естественная реакция тела на. Какую-то внешнюю энергию, которую вы не можете переварить. Которую вам нужно защититься. Это называется блок и зажиме. Когда на человека нападает, он ставит блок. Есть блоки, которые ставятся руками. Есть блоки, которые ставятся ногами. Блок – это некая преграда на пути удара. Так вот, преграды на пути удара у нас тоже является наше тело. И тебе говорят, ты дура, ты так... Вы здесь, потому что вы не ожидали. Это любимый человек. да? Или я, я люблю другую. Нет, этого не может быть. И вы здесь это запираете. Чтобы не чувствовать, чтобы прямо сейчас почти не умереть. Потому что вас никто не научил проживать ваши эмоции. Здесь, здесь. Здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и потом этот весь мышечный корсет. Можно ли с этим работать? Конечно, можно работать. Чем глубже нога, чем она больше, тем меньше есть возможности работать с этим самому. Есть понятие профи, сам со стоматологом не будешь. Больно, неудобно, без гарантии. Да, самому можно поддерживать это в хорошем качестве, но если здесь есть проблемы... Это компонент дыхания. Ваши привычные дыхательные патроны. То есть человек, который имеет такие причины, такие мотивы, такие а, ментальные описания, такие представления истории, испытывает такие эмоции, имеет такие зажимы в теле, дышит всегда определенным образом. каким то своим. Сидит женщина. Вы сами попробуйте вслушаться. Вот это первое? А! Вскрипывание. Да, а -а -а -а. Усталость. Усталость. Усталость и обреченность, да. Я могу рассказать о ее в жизни. Начали спрашивать. Просто я различаю еще больше компонентов дыхания, чем Тя тяжесть, расслабленность, легкость, поверхности, глубина, скорость, соотношение. И по вашему дыханию могу рассказать о вашей жизни. Потому что в дыхании есть даже сценарий, и сценарий дыхания, по которому можно предсказать, в какой момент вы испытываете максимальную боль. В начале какой-то истории, в середине даже в конце дыхание. Как лакмусовая бумажка проявляет все. Меньше всего осознается человеком, легче всего управляется самим человеком. Седьмой компонент – это ваш гормональный фон телесный. Называется актуальное психофизическое состояние. То есть, грубо говоря, это то, на что вы уже не воздействуете. На это можно воздействовать только путем вкалывания. Ну, вам окситоцин, порадуйтесь меня. Вкалывайте вам адреналин, начните пугаться. Это именно то, как бежит кровь, скорость, ваши лимфы, какие гормоны выделяются, в какой конкретный момент. Это то, на что мы... Точно не воздействуем, вот никто не может взять и откоучить вас только по этому компоненту, потому что для этого вам нужно что-то вколоть. Но это очень быстрые перемены. Алкоголь мгновенно меняет ваше актуальное психофизическое состояние и, естественно, переключает на другую активность все другие компоненты. И поэтому многие забывают о том, что они считают правильным, в уме. Оно же вообще быстро смывает. И причины и мотивы тоже очень сумбурно путаются. Там все плюсы и минусы в одной куче. И ума, все, там, неважно, что хотела, ты хоть карьеру делать, Все беременно. Просто вот так случится. Потому что она сильнее всего меняет. Но есть ваше дыхание, очень близкое по воздействию. Это огромная штука, которая... Воздействует как на седьмой компонент, на ваше актуальное физическое состояние, так и воздействует на все остальное. Растворяет блоки, помогает прожить эмоции. Как следствие меняются ваши представления. Обычно оно всегда дает радужку. Это я так называю. И дальше уже все зависит от того, насколько вы переделали это. Вот и все. И самое главное, дыхание доступно вам. Всегда. Оно а мы сейчас с вами. Перечащий инструмент бесплатный. Сразу меняется дыхание, а вот сразу дает эффект другого настроения, чувства. Да, да. Понимаете? Да. Вот и все. Это ваше. Вы можете им пользоваться, можете не пользоваться. Но это колоссальный инструмент, который дал нам Богом, и он бесплатен. Единственное, нужно просто научиться им пользоваться. Все. Но даже учиться им пользоваться не нужно горами. А именно поэтому те люди, которые хотят говорить о своих желаниях, говорить, желать, желать, они предпочитают работать на вот этих уровнях. Но кто еще, так сказать, более продвинут, еще может здесь. Но как только вы скажете, что мы будем работать с эмоциями, с вашими реальными зажимами в теле, мы будем все это менять, все, и издувает. Почему? Потому что в этом случае перемены неизбежны. Вот в чем дело. Вас сюда просто доставляют. Почему? Потому что меняется вибрация. Здесь у вас начинается другая вибрация. Была вот такая вибрация страха. А потом, простите, приходят другие герцы. Понимаете? Дыхание молитвы. Даже есть такое. Даже у молитвы, у любого действия в этом мире есть своя частота. Глубокое, медленное, связанное дыхание начинает творить чудо. И вам после храма хорошо. Потому что вы на другой активности. В чистоте, У вас чистота любви, чистота принятия, чистота благодати. Другая чистота. И вдруг случаются чудеса. Подъезжает машина, вас подвозит. О, смотрите, вам открывают двери, Вместо обычного. Чего, сама выйти не может. Да? А потом еще что-то. Потом еще. Потом еще. Вот вы уже в белом идете в ЗАГС, или не в белом, вы никогда не хотели в ЗАГС в белом, идете в красный, ну, неважно, быть, у вас такая мечта. А он согласен. А почему? Потому что у вас та самая правильная чистота. И добиться этого, к сожалению, нельзя здесь, здесь и даже здесь. Иначе бы я вот только этим и занималась. Но я как раз по трансформации, по изменению. Здесь хорошо ставить цели и достигать, это этот уровень. Здесь хорошо делать шаги и новые привычки, это этот уровень. Но если вы хотите реально измениться, а измениться вы хотите, тогда когда вы поставили цель, сделали все возможное на обычном личностном уровне, а результата не получаете вот уже который год, вот тогда мы говорим о проблеме. А проблема это значит, что вас очень сильно держит вот эта сильножилашка, держит здесь. Это вообще нужно для того, чтобы ваш ум, все оставшуюся часть тренинга, не мешал мне заниматься тем, что не умею делать хорошо. То есть ваш ум понимает, зачем мы будем делать кучу всего, связанного с вашими эмоциями, телом и дыханием, представлением естественным, с этими компонентами, само собой. Вот это вот теперь вы понимаете теперь, когда мы говорите дышим так, а не иначе, представляем это. А у вас ломит здесь, кучит здесь, вам больно здесь, вы рыдаете. Ваш лук знает, все идет хорошо. Операция началась.